Следующий вопрос от Ивана Иванова, почему фашистский холокост только для евреев, и никак не для геноцида цыган, и почему цыганам, которые массово истребляли фашисты, немцы не платят таких же компенсаций, как евреям. Отвечаю. Вот здесь я нашел постановление Черномырдина от 1994 года о порядке выплат компенсаций граждан России из Германии. Тем, кто был угнан на работу или пострадал в лагерях, к тем, кто был в эвакуациях. Я знаю, что там большой набор. То же самое я знаю, работает и на Украине. И нигде не слышал ни про какие ограничения для граждан цыганской национальности, и нигде нет приоритетов для еврейских граждан России. Пострадал, дожил до принятия закона, принес справки, получи компенсацию. Вот еще какую-то статью нашел. Чешские цыгане, пережившие Холокост, получат компенсацию от Германии. 2500 евро. Да, немного, но все-таки получат. Также нельзя сказать, что до заключения этих договоренностей, до развала СССР, граждане СССР не получали никаких компенсаций. Это неверно. Они их тоже получали, но опосредованно. Например, из Германии в качестве контрибуции было вывезено много заводов и оборудования. Список там очень огромный. Вы легко можете его найти. Потом несколько миллионов пленных немцев несколько лет работали на территории СССР на восстановлении народного хозяйства. И, кстати, миллион японцев там тоже работали, хотя японцы как раз ничего не разрушали. И это было один из важных факторов быстрого восстановления Советского Союза после войны: вывезенное оборудование и рабочая сила. Опять же, у Германии была оторгнута Калининградская область. И еще часть земель забрали у Польши, и компенсировали с другой стороны, отрезав Польше куски от Германии. Землю конечно кушать не будешь, но земля имеет свою ценность, и эта ценность тоже входит в компенсацию за потери. Конечно это не возвращает всех утраты потерянных жизней, но компенсация была получена государством СССР за своих граждан, и соответствующим образом оформлена. Немцы уже могли с Черномырдина ничего не подписывать. Но они подписали, хотя это, конечно, больше был чисто символический жест. Это все обычные вопросы межгосударственных договоренностей. Евреи построили себе свое государство и подписали с правительством Германии определенные договоры. Цыгане себе государство не построили. Виноваты ли в этом евреи? Э, я не знаю. Должны ли были евреи отвоевать еще одно государство для цыган, я тоже не знаю. У многих наций нет государства, у тех же курдов, например. Возможно, они когда-то добьются, а может, не добьются никогда, это в том числе и вопрос везения. Хотя не думаю, что уничтожение 6 миллионов населения, благодаря которому в принципе и было создано государство, можно как-то называть особым везением. Надо сказать, что немцы на уровне правительства. В общем, поддерживают хорошие отношения с Израилем, но это только одна сторона медали. С другой стороны, на неправительственном уровне, через всякие организации, защищающие права палестинцев? Те же немцы вливают огромные деньги в палестинских арабов. Еще большой вопрос: куда идет больше денег евреям или арабам? И спрашивается: палестинские арабы от Холокоста вроде не страдали? Почему немцы так о них заботятся? Может, они просто любят всех арабов? Да нет, на Ближнем Востоке полно арабов в Иордании, в Египте, которые живут в 20 раз беднее среднего палестинца. Но немцы о них не думают, а переживают больше всего именно за палестинцев. Естественно, что они спонсируют именно антиизраильские и по сути антисемитские арабские организации. То есть правительственные дела – это одно, а инициатива народных масс – это другое. И вы знаете, мне не жалко, пусть немцы тратят деньги на палестинцев, если им их больше девать некуда. Пусть палестинцы тратят немецкие деньги, они же не дураки, чтобы отказаться от халявы. Но не стоит смотреть на это так, будто весь мир только и делает, что переживает о еврейском холокосте. Да всем, кроме самих евреев, на это наплевать. Так же, как и автору этого комментария, наплевать на уничтожение цыган. Иначе бы он сам получил ответы на все эти вопросы.